Всем неважно, где от, вы, откуда и в каком э, день у вас или ночь, все равно здравствуйте, значит будьте здоровы. И э, хочу сегодняшний день особо отметить, потому что этот день э, мы всегда праздновали Крокустики Экспо, а сейчас пришлось из-за коронавируса э, быть дома, так что. Давайте этот праздник отпраздниваем у нас внутри себя, а остальные праздники мы отметим в Крокус-Сити-Экспо. Так что с праздником вас до следующего года, а сейчас я хочу начать мастер-класс про иммунную систему. И не рассказать, как, как всегда рассказываю, рассказать чуть-чуть иначе вот как у меня получится потом вы мне расскажете мне сложно о себе судить так что давайте начнем я сейчас просто поверну вот так я очень надеюсь что все всем видно и давайте сделаем вот чуть-чуть вот так и и начнем знаете иммунная система это очень удивительная вещь я потому назвал удивительная жизнь внутри нас это и есть иммунная система и почему я так назвал смотрите всегда всегда вирусов и нас учили так и может быть вас учили так что вирусы это что-то мертвое. А иммунная система борется против этих вещей. Значит, иммунная система это и тоже божественная программа жизни. Без него мы не можем жить. Вообще-то, я это потом добавлю, о чем я сейчас говорю, но хочу добавить такую вещь. Вот всегда, знаете, вирус синонимом стал каких-то примитивного, простого. Знаете, очень извиняюсь. Может это совсем неправильно понятая вещь? Или вообще не непонятая вещь? Вы поймите, больше чем 3 миллиарда лет в мире господствовали только вирусы. 3 миллиарда это бесчисленные поколение одноклеточных организмов, которые росли, размножались, дрались, стали одноклеточными хищниками. Некоторые были добичи, некоторые распространялись в воде, некоторые в суше. А около 600 миллионов лет они пришли, и вот к чему мы пришли, и они почти подошли к порогу многоклеточного. И самое удивительное, меня всегда вот выводит из себя, когда говорят, что вирусы это мертвое. Извиняюсь, давайте согласитесь со мной, что мы живем а, в таком, а, а, на, на, на земле, где миллиарды лет уже идут войны между вирусами и микробами. И мы тоже вне, вне нас и внутри нас находимся в этой войне. Вот пока наша иммунная система побеждает, кроме всех остальных систем, мы живы. Когда она уже не побеждает, мы умираем. Но в середине есть такая ситуация, когда мы болеем. Вот, и, и я бы хотел вам спросить, а чем мы болеем? Вы поймите, это многообразная такая жизнь. К моему сожалению, хочу отметить и подчеркнуть, 95% вирусов и микробов не классифицированы, у них даже имени нету. И вы хотите сказать, что мы не знаем 95% вокруг нас, что происходит, и мы хотим сказать, что мы знаем что-то вообще? Вы поймите, эти вирусы уже создали антивирусы, антивируса, антивируса, которые выставляют им микробы. И вы хотите сказать, что это неживое вещество? Я всегда говорю, что вирусы это живое, не имеющее возможность размножаться самостоятельно, имеющее коллективный интеллект. И давайте по порядку. Наша иммунная система, как все вообще остальное, очень сложная. И как все остальное, у нее стратегия очень проста. Распожрать бога, мобилизовать все силы и уничтожить. Потом есть еще ситуации, когда организм старается успокоиться, но давайте все по порядку. Э -э вообще, наш организм очень интересно работает. Она биологическое депрограммирование делает болезни. Вот когда э, каждый день, каждую секунду, армия одноклеточных борется с врагами. Некоторые внутренние, некоторые э, внешние. Но когда эта война локальная, э, ничего. Вот когда война тотальная, мы это называем, Болезни. И запомните, что наш организм построен как матрешка. Вот одна из самых низших матрешек, это есть иммунная система. Она удивительно работает. Она очень хорошо научилась работать перед миллионами разных типов возбудителей. Она может убивать, атаковать, распознавать... Даже злокачественные и, и, и, мута, и генетически наверное, мутированные клетки она может значит, обозначить и убить. Значит, это очень интересная система. Запомните, иммунная система в основном состоит из армии одноклеточных, с удивительной программой, которые готовы защищать нас, от внешних и внутренних врагов и готовы каждую секунду погибнуть, чтобы мы продолжали жить. Вы поймите, они работают, они, они живут и работают, и еще и воюют без нашей зарплаты, без наших пенсий, без наших, этих, знаете, чаевих. В общем, это одна из жизней, внутри нас. Вы их можете вообще представить, как армию разных типов клеток. И какая это армия вообще? Это удивительная армия, еще раз повторяю, 95% не, не, каталог, не сделан каталог и вообще не названы. Мы не знаем, что они делают, что они могут и что они должны делать. А наша иммунная система, вот, так заточена, что она защищает от генетически чужеродных внешних и измененных даже собственных клеток. Вся эта система состоит из лимфоидной ткани. Все эти э, вот, э, клетки иммунитета, они циркулируют в крови и в лимфе. И смотрите, что происходит. Вот, Представьте себе, что мы это как государство. Внутри нас есть армия. И когда э, у нас есть армия, его надо содержать. Почему? Потому что мы должны быть готовы к внешней угрозе, к войне, к терактам, к саботажу армии. Воздушный, у нас даже есть воздушный морской флот, и даже его надо каждый раз модернизировать. Удивительно. Значит, внутри нас есть армия защитников которых мы даже не знаем и смотрите самое удивительное что наш организм окружен этими врагами не только вовне но и внутри нас вот слева э, наверху то что вы видите это микроорганизмы языка и очень удивительно э, что эти враги Бактерии, вирусы и прочие микробы простейшие, они повсюду. Они вдыхаемо в воздухе, в питьевой воде, вообще везде. И смотрите, это вообще удивительно, еще раз повторяю. У нас есть большая армия, мощная армия, которая называется иммунной системой. Это настоящая армия с солдатами, офицерами, с разными родов войск. Специально обученные, с новейшей технологией, даже с химическим оружием. Даже ракеты дальнего и близкого действия. Так что, я могу перечистить их вам, но я потом назову. Это лейкоциты, макрофаги, Т-хельперы. Посмотрите, это клетки, которые зазывали, которые вот... Глашатают, что кто-то вошел. Т-киллеры, значит, клетки убийцы. Есть Б-клетки, это вообще-то э, э, химическое такое вооружение и биологическое оружие у нас. Антитела, которые можно считать ракетными войсками. И, конечно, те супрессоры которые уже, знаете, успокаивают, делают разные вещи, чтобы иммунная система успокоилась. И, конечно, клетки памяти. Клетки памяти – это те клетки в нашей иммунной системе, которые один раз подкнувшись с каким-то болезнью, она запоминает его, с чем и как она его поборола, и она всегда имеет какое-то количество этих клеток, который можно быстро потом как бы размножать, чтобы эффективно среагировать на этот такой же возбудитель и неважно сколько лет пройдет после этой болезни. И э, вот иммунная система просто просто называет белыми клетками крови и она выделяется в основные его клетки каждый день больше чем тысячи миллионов выделяется в красном костном мозге. И получается, что вот что может значит, способствовать их быстрому размножению. Вот когда я перейду к нашим продуктам, я об этом уже буду говорить. И макрофаги патрулируют наше тело. И в принципе наше тело всегда, каждую секунду и долю секунды, готово любую внутреннюю или внешнюю вот опасность ликвидировать и аннулировать. И все это врожденным называется естественным врожденным иммунитетом. И представьте себе, что мы это как осажденная крепость. И есть тут враги всегда ищут какую-то брешь, а эта брешь в крепости очень часто бывает как рана на коже. Вот кожа наша кожа это очень удивительное место. Легкий порез, рана, это уже очень хороший вход для любого возбудителя. И фагоциты, очень, вот одних таких клеток, поглощают этих опасных микробов. Они еще и ремонтируют эту рану, чтобы потом не было бы дороги или двери для входа этих опасных агентов. И смотрите, что получается. В сути, у нас есть армия, которая всегда готова к войне, и она ведет войну с определенными вот, как бы, критериями. Они обнаруживают его, исходя из того, что кто это, вооружаются, демобилизируются, убивают его, потом прекращается огонь и очищается поле битвы. Понимаете, это удивительно, как это, я могу сказать, еще и восхитительно, потому что в э, русским языке есть много слов, которые я могу применить. Это чудо, что у нас здесь такое. Давайте рассмотрим это любопытное войско поближе чуть-чуть. Смотрите, что происходит. Кожа, складки кожи, ротовая, носовая полость, глаза, верхние дыхательные пути, желудочно-кишечный тракт и половые органы, это определенно те места, откуда заходят к нам эти микробы и вирусы. И, и потом выделяют определенную болезнь. Вот эти, э, с этими иноземными, э, значит, микробами, э, еще борются наши, микробы, которые на нашем теле. Назовите их наемниками. Это, знаете, такие микробы, которые с нами как бы взаимодействуют. И они тоже борются против оккупантов, потому что, в принципе, эти оккупанты потом занимают их места. Вот почему на коже появляются разные кожные заболевания, которые извне. Это всегда какая-то оккупация, которая выдворила нормальную флору, нормальных жителей. И можете этих наших микробов, которые с нами значит, взаимодействуют, назвать микроподразделением наших войск тоже. И получается, что через дыхательный путь, через воздух, проходит враг, и фагоциты потом их ловят. Одни типы солдатов. Почему? Это получается слизистой. Если кто-то проскочил через вот этот заслон, и они зашли в желудок, там уже значит, кислотный, вот соляная кислота начинает их уничтожать. Но заметьте, не все можно уничтожить. И начинается война, в принципе. Начинается война, куда призываются солдаты, Значит, макрофаги разбирают анти, антигены вируса, и не все они могут, не все клетки могут прочесть этот антиген. И, и потом выделяется очень много Т-хелперов. Это клетки, которые значит, включают сирену, объявляют, что враг внутри нас. На внутренний раз, и начинается уже, значит, включаться система, которая начинает стимулировать большое, значит, производство этих клеток-убийц. Знаете, в обычной жизни мы тоже можем чуть-чуть укрепить иммунитет, не перебарщивая, но употребляя Горький шоколад, ну, не менее 70% содержанием какао. И это удивительно, но это помогает. Еще больше удивительно, что процесс запуска иммунной системы может произойти при виде больного человека. Вот посмотрите, вошли вы в автобус или зашли на работу, кто-то чихнул, или у кого-то какая-то сыпь. И вот это иногда очень четко работает как стимулятор защитных механизмов для включения этих, вот, значит, выработки этих клеток убийц, которые защитят вас. И, как я сказал, первые, кто начинает работать, это нейтрофили. Они первые реагируют на вторжение. Это отряды быстрого реагирования. Понимаете, это спецназ. И они, они могут пометить этих вот, значит, специальным значит, веществом и антитела, потом их и антителами. И потом нейтрофиль очень быстро с ними справляется. Но есть у них еще другое оружие, уже химическое оружие. Нейтрофили содержат очень удивительные э, вещества гранулоциты. Эти гранулы высокотоксично-активные формы кислорода, которые э, как бы выстреливаются в них и они разрушают патоген. Это как, э, как гранаты, как бомбы. И они убивают все вокруг. И, и еще есть дендритные клетки, клетки, которые... Э, вот, э, э, Захватывают осколки патогенов и передают их потом в лимфатические узлы, где много Т-киллеров, которые, значит, там тоже обеззараживают их. Вот презентация антигена, это очень удивительно. Вот Т-клетки, Т-хелперы, это те клетки, в принципе, можете их, вот, вот для наглядности... Вот представить, как тебе, как, вот, люди, которые поджигали вот знаете, такие факелы на башнях. Они давали знак, что вот, значит, враг внутри нас, и выделяются билимфоциты, активируются макрофаги, начинается битва, в принципе, на смерть. И что делают техэльперы? Они, они производят химические молекулы, которые называются цитокинами. И они как бы обозначают эти клетки, с которыми потом макрофаги очень быстро в лимфоузлах и в селезенке как бы расправляются. И смотрите, что это такое. Это вот как работает вирус. Вот то, что вы видите слева, вы видите вирус, если заметите, он очень похож на космический корабль. Вот вирусы что делают? Вот против вируса у нас ничего нету, Но иммунная система старается их ликвидировать. Как работает вирус? Вирус всегда вступает в контакт с клеткой, сцепляется с ним и выстреливает внутренне. Она выделяет определенное вещество, которое озидает эту оболочку, и выбрасывает в кислоту или ДНК, или РНК. Вот это коронавирус, который был, это, это вирус, который выделяет РНК. Но есть еще другие вирусы, которые выделяют ДНК. Но все равно это одна и та же пакость, проникнув внутри, они уже перехватывают жизнедеятельность клетки, используют все ресурсы для себя и для воспроизводства себя. И они синтезируют копии себя. И смотрите, что получается. Все начинается работать в клетке уже на него. И в течение 20-25 минут уже готово 230 зрелых вирусов, которые потом протыкают этот оболочку и выходят уже, занимают другие клетки, чтобы больше размножаться. Вот если заметили, я очень часто говорю, если вы заметили, что вам плохо обязательно начните каждый час принимать по бутылке эликсиров феникс или линджи. Почему? Чтобы не дать возможность вирусам зайти в клетку. И получается, что потом вступают уже в действие Т-киллеры. Они уже обозначены, эти значит, клетки, которые вошли в наш организм. Т-киллеры их просто убивают. Как они это делают? Они не протыкают или надкусывают их, и они просто вот как бы разрушаются. Это чудесный образ. И у нас есть еще клетки регуляторы, о которых мы позже поговорим. Это когда надо уже успокоить после войны, залезать раны и очистить поле боя. А вот белимфоциты, о чем о которых я хотел говорить, это. Просто те клетки, которые дают возможность... Вообще-то это армия. Армия, которая начинает работать против всего, используя ракеты, гранаты, химическое оружие, биологическое оружие. И инфекция в конце то концов всегда побеждена. Что они делают? Они выделяют такие антитела. Эти антитела потом как ракеты набрасываются на тело возбудителя, и она уничтожается. Макрофаги едят все подряд. Бактерии, пильцу, какие-то осколки разных поврежденных клеток. Это тоже клетки очищающие наш организм. Считайте это. Больших мусорщиков, собирающих мусор в нашем организме. Когда после сражения надо все это собрать, надо выбрать это все. И знаете, для макрофага все аппетитно, вот неважно что. И размножение иммунных клеток тоже очень быстрое. Вот тут есть секрет нашего, нашей жизни. Если у нас не было бы такой армии, мы никогда не бы жили. И что получается? Саг за шагом эта война ведется по всем законам войны. Сперва определяется, кто-нибудь проник через границу или нет. Если кто-то проник, обязательно надо его... значит. Идентифицировать, вот узнать кто это. И дать первый отпор. Потом начинается укрепление обороны. Подготовка вооружения для наступления. А, и когда все это готово, демобилизация прошла. Начинается атака и сражение. Они никогда не думают, что будет потом. Вот когда они умирают. Тут возникает удивительная вещь, там возникает очень э, непростая вещь, то, что мы называем гноем. Вот из э, э, умерших клеток иммунной системы, и то, что они убили тоже, возникает гной. Так что не надо гной считать никогда болезнью, это всегда дорога к выздоравливанию, главное, что мы победили. Вот когда эта война успешно закончена, возврат к миру начинается очень удивительным образом. И вот э, мы увидим, как это делается. Вот это общая тревога. И когда общая тревога происходит, в это время начинается в нашей армии, внутри нас, всеобщая демобилизация. И если возбудитель очень сильный, и война не местная, а общая, обязательно включаются специальные вещества, включают специальную реакцию, когда включается центр терморегуляции. Как это делается? Смотрите. Передается в мозг сигнал, что есть противник. Включается Специальная система, которая включает температуру 37,2. Вот то, как вы готовите на а, зиму э, баночки, да? Что вы делаете? Пастеризацию, да? Вот это и есть температура пастеризации. 37,2 убивает очень многих-многих-многих э, возбудителей. Но бывает, когда возбудитель сильнее, и организму надо усилить воздействие, и она включает уже температуру 38,5. Вот пока еще организм вам говорит, что дай мне победить, я воюю. Но если температура поднимается больше, чем 38,5, это 39,40 и больше, организм вам просто очень четко говорит, дорогой мой, я... Честно тебе служил, я сделал все, что мог. Я понес большие потери, помоги мне, я больше не могу. Так что регулярная армия мобилизуется еще больше. И пехота, которая это фагоциты. Кавалерия, это макрофаги. И тут, знаете, идет бой, разные Т-бета-клетки, которые перехватывают врага. Т-хелперами, Т-помощниками. И в свою очередь потом они в битве включают Т-киллеров, бета-киллеров. И самых отборных вот таких. А вот смотрите, что делает макрофаг. Вот слева наверху, посмотрите, что делает макрофаг. Как она своими нитями ловит бактерии, очищает наш, скажем, организм. И они везде, я сейчас что показываю, это макрофаги очищают наш организм. Это очень налаженная, очень э, с большой субординацией и большой энтузиазмом работающая армия, которая поглощает всех этих врагов э, и вызывает на помощь еще и тех -хелпер. Если оружия не хватает, включается другие, более серьезные оружия, вызывает значит, антитела. Вызывает такие оружия, которые считаются как баллистические ракеты, которые поражают врага. И когда, когда вот, не важно какого типа враг. Вы понимаете, наш организм работает очень просто. Несмотря на то, что делает сложные вещи. Она делает так. Свой чужой. Если чужой, мобилизуются все силы, и они доводят до того, они, знаете, доводят до того что вот, а, а, а, враг повержен. Самое удивительное, что неважно сколько таких этих... И они доводят его до состояния разрушенного танка без этих гусениц и без дула. А потом э, вот, антигены, антитела, они быстро э, э, обеззараживают этого врага, обезвреживают его, физически устраняют его. И самое удивительное, что для нашей иммунной системы э, очень большие возможности имеет. Она имеет э, значит, соприкосновение с миллионами разновидностей разных агентов, разных. И у этих одноклеточных вот, существ есть врожденное знание и способность найти замок и найти ключ для замка к любому этому. Вот. И я могу сказать, что это заложено Творцом возможность выработать любое оружие против любого, кто входит в наш организм. Любовь проблема в том, что не у всех у нас эта система работает на том уровне по разным причинам. Вы должны понять, что некоторым вот удается вот биолимфоциты их, но некоторым удается проскользнуть. Некоторым удается проскользнуть и те киллеров. И они притаиваются, знаете, иногда они ходят в клетку и как будто, как бы прячутся, и доказано. Смотрите, вот мы всегда говорим кишечные палочки, кишечные палочки. Смотрите, кишечные палочки внутри кишечника хорошо, но если кишечные палочки попадают в мочевой пузырь, это плохо, да? Вот кишечные палочки, которые в кишечнике, они дают нам очень серьезно расправиться скрипа, вот то, что вы видите сейчас, это вот на снимке, и это было опубликовано уже в очень престижном журнале Science, но ну, неважно, они вырабатывают интерферон, это просто части такой вот, такой, значит, белковой жизни, который организм э, употребляет как идентификацию, вот они делают идентификацию вот кто этот и потом начинается уже война и вот уже мы приближаемся к тому, что э, война всегда заканчивается вы помните такую фразу, что грипп вы болеете или неделю или семь дней э, смотря вы лечитесь или не лечитесь то, то же самое Любая война приходит к концу, и, и начинается э, разные химические реакции, чтобы э, убить, добить вот всех этих врагов. Это, еще раз повторяю, армия большая со всего организма, когда есть сигнал, солдаты, офицеры. И разные типы войск приходят там, куда уже есть идентифицированный враг. И когда враг уже побежден, определенные Т-супрессоры, это можно сказать психологи вот, в воинских частях, или так, медперсонал, который больше зависит залечивает раны, залечивает душевные раны, вот она и очищает этот, на поле боя, очищает от всего, что осталось части там болезнетворных микробов или вирусов. И эти Т-супрессоры, они отдают приказ, чтобы Т-киллеры и бета-клетки закончили свою работу. И самое интересное, они потом обозначают их и почему получается так, что э, когда один раз мы переболели, скажем, свинкой, корью или чем-нибудь другим, у нас остается врожденный иммунитет. Потому что в нашей иммунной системе остались уже те типа воинов, которые точно знают, как надо убить вот этот возбудитель. Вы понимаете, какого уровня войск имеет наш организм? И тут надо еще одну вещь заметить, что у нас в организме сосуды так устроены, что у них есть специальный барьер. Я сейчас говорю о сосудах, которые у нас в мозгу. Вот очень много возбудителей и, и токсинов, не могут пройти в мозг. Есть, которые могут, но там совсем другая система. Но вот есть возбудители, которые не могут. Это называется гематоэнцефальным барьером. И он очень сильный. До сих пор считали, что он всегда защищает нас. Но оказалось, что это не всегда так. Туда, недавно времени так считали, а сейчас, а сейчас уже поняли, что иммунные клетки э, всегда в кровотоке, они могут воздействовать на головной мозг. Вот гематоэнцефальный барьер вы можете считать вот, как роль у них, как, как выщебала, как, знаете, часовой э, на э, каком-то э, месте. Они не дают нико, ничему пройти. И потому получается, что это жизненно важный орган. И сигналные молекулы тоже не всегда проходят как надо. И не всегда так получается. И что я хотел вам сказать. Что оказалось, что гемотоцефальный барьер он слабый у нас, когда мы спим ночью. И еще раз хотел вам показать, как наши ракетные войска разрушают разные вот, возбудители. Это Б-клетки могут сделать так, что мы стреляем аж а, цель баллистическим оружием, а потом Текелеры потом ведут ожесточенную борьбу и вычисляют и уничтожают все клетки, которые притаились, и в ней есть вирус. Вы понимаете еще, что я говорю? Это они уже уничтожают не вирусов, а те клетки, в которых запрятались вирусы. И потому всегда, когда мы заболеваем, у нас есть определенные чувства хотения отдохнуть, хотения лечь. Тут есть два ипостасия. Первое, когда начинается лихорадка что дать возможность меньше тратить энергии и больше энергии и ресурсов, чтобы шло на того, чтобы создать это вооружение. А второе, уже когда вот начинаются наши же клетки умирать, мы тоже слабы, потому что ну, клетки надо возобновлять, и на это тоже уходит определенный ресурс. И что получается? Я бы хотел вас спросить, Вообще-то, кто создал эту систему? Кто создал эту систему, которые, вот, вот, знаете, макрофаги, Т, бета-клетки, киллеры, пирогены, центр мозга, терморегуляции и механизм терморегуляции вообще организма. Понимаете, эту систему создать поэтапно не имело смысла. Если хотите, я вам скажу так, вот иммуноглобулины, да, то, что я вам показал, вот эти, значит, клетки, это вообще самая глубокая наша, значит, память. Если у нас не было бы иммуноглобулинов, мы никогда не жили бы. Это вообще печать который оставил Создатель, потому что он не мог достать это тоже, чтобы знаете, убрать след воздействия, потому что без этого мы не могли жить. И, честно признаться, очень странный вопрос тут возникает. <coughs> И кто создал? Вот я могу сказать, что в разных религиях разные верования, разные подходы, но могу точно сказать, что человек не создал себя сам, это 100%. Человек даже не дышит сам, это все происходит от, от автоматом. Человек даже, у него сердце не работает, потому что мы хотим, потому что она работает автоматом. Эту землю тоже мы не крутим. Так что я очень не люблю, знаете, слишком заносчивых врачей которые думают, что они больше, чем э, Бог, и они всезнающие и всемогущие. Честно признаться, я могу сказать, что в медицине очень много неизвестного, и не надо строить из себя всезнающих людей. Мы люди, которые все время поиски, все время э, вот, ищем что-то знать. Вот смотрите, слева, ну, наверху я э, вот, поставил вам одного из шумерских богов. Если вы посмотрите там вооруженным взглядом, вы увидите, что у него на руке часы. Меня удивило две вещи. Почему часы у него на, руке, на правой руке? И почему это вообще? Что за прибор? Но ответить-то мне никто не может. Шумеров больше нет. И неважно, какому Богу вы верите. Бог один. И, и когда начинается вот, э, болезнь, да? У очень многих начинается серьезнейшая паника. Серьезнейшая паника, которая абсолютно ни в чем а у других наоборот какая-то апатия и ничего не делание все пройдет все будет хорошо давайте честно скажем не это и не это неправильно и не хорошо а что хорошо вот смотрите у нас есть удивительная система удивительная система самодиагностики и самовосстановления в организме, которая у нас в организме есть, но не всегда она работает. Вот когда вы пьете Эликсир, Феникс или Инджи, вы даете возможность заново включить систему самодиагностики и самовосстановления. Как вы думаете, я вам сказал, что все лимфатические, почти все лимфатические клетки создаются в красном костном мозгу. И что способствует более лучшему, более качественному, более быстрому их размножению? Оказалось, что эликсин, феникс и линджи оказывали на это прямое, естественное и самое интересное, не заменяющее работу, на, значит, организма, функции, как делает лекарства. Что делать лекарства? Она или обходит значит, работу организма, или как бы его замедляет, приостанавливает. Эти препараты прямо восстанавливают то, что организму нужно. Систему самодиагностики, самовосстанавливания, это больше, чем иммунная система. Когда вы эту систему включили, а иногда занимает месяц-полтора-два, а во время гриппов, запомните, есть одна формула, которую я просто вот в жизни как бы нашел, исходя из своих и пациентов, и себя. Когда начинается грипп, обязательно принимать каждый час, когда вы чувствуете, что заболели, каждый час-полтора-два, Исходя из того, как вы более э, легко это чувствуете или более сильно. Чем сильнее, тогда каждый час принимать по бутылке эликсира Феникс. Обязательно принимать капсулы линджи тоже. Когда вы эту систему включили, обязательно, обязательно дайте организму чай, чтобы очистить всю жидкость в организме, дать организму возможность отрегулировать все. Дайте, пожалуйста, капсулы, таб таблетки Гаусен, чтобы очистить кишечник и значит всю лимфатическую систему. Дайте пасту Розы, которая даст возможность очистить печень, кишечник, восстановить микрофлору, сделать себя как, пробиотику для праби... как бы пребиотику для пробиотики. Вы восстанавливаете в организме защитные механизмы, которые очень сложно восстановить просто так. Дайте организму эликсир санцин. Там такие грибы, которые дадут вам возможность восстановить все, что надо в желудке, в кишечнике, в печени, вообще жидкости, в лимфатической системе и межканевой жидкости, неспецифической иммунитета, как называемый. Нету ни не специфического, и специфического. Просто есть иммунитет, который у нас крови и в лимфе, есть которые в межтканевой жидкости. Это та же самая жидкость, которая переливается одно в другое. Дав эту продукцию вы можете дать организму даже возможность воспрепятствовать раку поджелудочной железы, который доказал я уже много раз. У меня много пациентов, которые первую вторую третью даже четвертой стадии, но когда пришли вовремя и когда пили достаточное количество, они вышли из этого состояния, уже 7-8 лет живут, э, здравствуют, когда через 6 месяцев, 4 месяца они умирают всегда. И обязательно не забудьте про эти удивительнейшие капсулы сучинфу Вот сейчас я не могу вам, э, знаете, э, теплый привет передать, потому что я могу только передать вам пламенный привет. У нас сейчас неделя очень удивительного, знаете, аномальной жары, которая не свойственна, свойственна летом, но не свойственна вот май. У нас сейчас 42 градуса. Так что Пламенный вам привет и не забудьте, что вся жидкость, кровь, лимфа, межтканевая жидкость, она становится более сгущенной. Вы потеряли эту вот навык пить достаточно воды. Обязательно постарайтесь пить. Капсулы Сю чинфу, чтобы ваша кровь и лимфа, и межтканевая жидкость были всегда нормальной жидкостью, чтобы у вас не было бы тромбов. И, конечно, не забудьте по три драгоценности и капсулы Гай Цай Вот вы включили систему, вы очистили организм, дайте организму восстановить минеральный, энергетический и любой состав, и так получится, что вы будете здоровы, вы будете э, счастливы. И знаете, вот э, недавно мне написал из Казахстана, это вообще-то первый случай, который я слышал, что он вот два месяца тому назад переболел значит, э, коронавирусом, ему было очень плохо, и он не знал, как вышел бы он с этого состояния, если не наши продукты. Если вы помните, я вот когда говорю про зиму и про коронавирус, очень четко вам объяснил, что надо каждый час принимать продукты, пока это возможно. И он еще добавил, что его сын недавно тоже переболел, и с помощью наших продуктов все это прошло, несмотря на то, что началось очень серьезно, все это потом прошло спокойно и без эксцессов. И я хотел бы вам сказать, что если до сих пор вы не знали, что это такое, вот сейчас вы поняли, что у вас в руках? У вас в руках вещества, которые дадут возможность включить эту армию, чтобы она эффективно работала для вас. Вы не платите им зарплаты, вы не даете им чайвы, вы даже хорошее слово им не даете. Дайте наш продукт, чтобы хотя бы чем-нибудь помочь они потом убирают, очищают ваш организм. После этой битвы остается много очень токсинов, много осколков разных вот возбудителей. И потом дайте возможность его восстановить. Все это вам дает компания ФУГАО. Если вы до сих пор не знали, хотя бы сейчас же узнали. Хотел бы добавить для, для вас, что я был рад э, с вами э, быть. Я был рад с вами э, вот, э, общаться очень люблю вас вот почему не знаю но люблю сто процентов я специально хотел именно иммунную систему говорить потому что это очень актуальная тема для многих она как бы дримут все знают все но когда я спрашиваю о чем речь никто ничего не знает и вот как иммунная система работает вот так, знаете, не навязчиво, как бы не напоминая о себе, но всегда присутствует у нас, когда мы в нормальной системе. Но запомните, если вы переутруждаетесь, если вы очень много тренируетесь, вы убиваете иммунную систему. Если вы много спите или вообще не спите, вы убиваете иммунную систему. Вы, если вы все время думаете о плохих вещах, вы убиваете э, иммунную систему. Если вы все время в стрессе. Ребят, давайте вам одну удивительную вещь сказать. скажем. Вот это наше тело, мы, это все, что мы собрали здесь. Это собранное тело из еды. Не надо его перебачивать, не надо недоедать. Всем надо все делать в норме, знаете, вот баланс это очень важная вещь. И давайте скажу еще две-три вещи, которые я добавлю. Вот все думают, что делать, как делать, какую формулу, знаете, я вот очень многих слышал разные, знаете, 30 лет этого вот, доктора, 20 ребят, доктор там, вы здесь. Китайская медицина там. Если доктор не изучал китайскую медицину, он ничего не знает. Он знает то, что он знает, а это как бы лечить болезни. А мы не хотим лечить болезнь. Мы хотим оздоравливаться, делать профилактику. Значит, ваша дорога к китайской медицине, она ближе, чем у доктора. Докторам надо еще много чего пройти. Я сам доктор. Я сам очень четко вам говорю, что врачи очень много раз не знают, о чем они говорят. Если кто-то вам предлагает в нашей системе, какие-то системы, какие-то продукты для определенных болезней, забудьте про них. Это неправильный подход. Так не работает наш организм. Он сам определяет. Вы поймите, вы даже не дышите сами. Вы даже сердце ваше не даете самим работать. Она сама работает. Это созданный Всевышний организм. Он лучше вас знает, как тоже работать. Просто два вопроса. Не мешайте ему и помогайте ему. Вот помогайте, не мешайте. И все будет хорошо. Пейте достаточно воды упражняйтесь обязательно вот делайте какой-то тайчи или что вы любите, йогу э, цигу, что, все что любите 5 тибетов, вот все что вы любите едите нормально не торопитесь переживая не пейте во время еды и не будьте заняты во время еды чем-нибудь пейте достаточно воды и думайте все время положительно поверьте мне мне очень странные люди, которые думают, что они, знаете, родились и все время что-то ждут, а когда умирают, еще что-то хотят. Я знаю, что в нашей компании много вдумчивых, очень продвинутых людей. Дай Бог вам здоровья, дай Бог вам счастья, будьте здоровы все. И давайте закончим этот эфир на этой ноте. Я желаю вам в следующем году Кроку Экспо. И будем праздновать это по-большому. Так что всех вам благ и до свидания.